Друзья, у меня предложение собраться на стрим в пятницу, 27 января, в 6 часов вечера по Москве. Что мы хотим разобрать в этом стриме? Термокамера. Купивший термокамеру, что ему делать? Какие кнопочки нажимать? Вот так. Она совершенно новая, вы вот такую получаете. И будем в прямом эфире, по сути, запускать первое копчение на, на термокамере. Дальше мы с вами разберем, зачем нужны... Нагреватели бустеры Зачем нужны охладители да? Зачем нужен и когда нужен Вот такой дымогенератор И зачем он лучше или хуже Штатного сапогового дымогенератора И зачем нужен вот такой вот дымогенератор В том числе Попробуем вот такую вот рыбку Зажмуры глаза, как говорится Вот такая рыбка проходит сейчас копчение холодное В общем, ребята, жду вас В пятницу 27 января, 6 часов вечера. Мы пока тут покурим.